Всем привет! В эфире универ Юса» в студии Карина Саяхова. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. В Татарстане подвели итоги конкурса «Студент года». Казанский университет отметил Татьяну день. Президент Республики Татарстан Рустам Миниханов провел заседание Республиканского оргкомитета по подготовке всемирных зимних игр специальной Олимпиады 2022 года в Казани. Мероприятие прошло в Доме правительства Республики Татарстан с участием министра спорта России Олега Матыцина и ректора КФУ Ильшата Гафурова. В зале КРК «Пирамида» наградили и выбрали лучших студентов Республики Татарстан. О том, как проходило награждение конкурса «Студент года» в нашем сюжете. Вечерние платья, костюмы, конверты с именами победителей нет, речь не про вручение Оскара. Так в Казани в День студента награждали победителей и лауреатов ежегодной премии «Студент года». Всего на конкурс было подано более 350 заявок, из которых в очный этап прошло половина. Лучших из лучших выявляли в следующих номинациях «Староста года», «Интеллект года», «Общественник года», «Творческая личность года», «Доброволец года», «Иностранный студент года», «Спортсмен года», «Медийщик года», «Гран-при», «Студенческая организация года», «Студенческий совет общежития года», «Студенческий «Студен Студенческий коллектив года, студенческий творческий клуб года, студенческая медиа года, студенческий проект года, орган студенческого самоуправления года, студенческое научное общество года и студенческий спортивный клуб года. Как отметил президент Республики Татарстан Рустам Миниханов, именно активное студенчество всегда играло значимую роль в развитии республики. Студенчество это активные люди. Мы тоже были студентами, были большие планы. Было очень интересно, и, конечно же, мы вам завидуем, потому что у вас все впереди, и будущее нашей страны, будущее нашей республики, наших городов – это вот вы. А вот ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров больше говорил о будущем. А именно вы, кто сидит сегодня в зале, кто завтра выйдет из стен наших университетов, поведут... Нашу страну хорошая. Надеюсь, в будущее. Примечательно, что именно Ильшат Гафуров вручил диплом номинации «Общественник года», ведь в Казанском университете работа с общественными организациями находится на очень высоком уровне. Победительницей стала Алия Минулина, студентка Института международных отношений Казанского федерального университета. Я состою в нескольких организациях, являюсь руководителем Первой лиги Республики Татарстан, руководителем проектов в Салять, работаю и дарю себя в Казанском кооперативном институте. Вот. Также, помимо этого, я победитель кадрового резерва, активист Казанского федерального университета, бывший экс-председатель Института международных отношений, и можно перечислять огромное количество. Наверное, это все, сочетание общей работы, работы с командой, дает звание общественника ГОЛИ. В номинации «Спортсмен года» лучшим стал Денис Давыдов, человек, чья судьба тесно связана с нашим каналом. Долгое время Денис был корреспондентом программы «Неделя спорта» и брал интервью у известных спортсменов. А сейчас сам оказался в роли интервьюируемого. 2020 год, наверное, как раз-таки был самым ярким, потому что нашей команде, в которой я играю, удалось выиграть и республиканский турнир, и всероссийский турнир по футболу в чемпионате ССКА, поэтому это было очень приятно. Здесь, наверное, роль большую сыграла наша команда, потому что я как командный урок не могу выиграть один – я выиграл с командой и очень благодарен ей. Казанский федеральный университет, конечно, также дает очень большие возможности для того, чтобы путешествовать, проявлять свои самые лучшие качества. И я очень счастлив, что в этом году мне это сделать удалось. Также Казанский федеральный университет отметился лучшим студенческим проектом года. Им была признана цифровая система общежития. Если общее сказать, то это будет минимализация бумажного носителя. То есть все будет делаться электронно, и студенты будут, как и Подбира... Ну, то есть для студента будет удобно, например, когда он только поступил в университет, для него будут подбираться соседи, то есть по интересам. Помимо прочего, в Казанском федеральном обучается лучший иностранный студент года Женебек Жафаров и медище года Тельят Тухватулина. Я в первом курсе стал, создал и был основателем Ассоциации иностранных студентов Института международных отношений и по сегодняшний день являюсь ими руководителем. И мы уже ну, прошла ну, через год, как мы создали нашу организацию, мы вышли уже на уровень университета и на уровне Республики Татарстан. Лучшим же стал студент Казанского инновационного университета это имени Тимирясова Дамир Нургалеев. Именно он получил почетную награду из рук президента республики. из Номинация Гран-при. Вот он. Победитель. Напомним, что в этом году премия проводилась в 16 раз, а участие приняли 25 вузов республики. Александр Фирсов, Фарид Захитаглы, Универньюз.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 а теперь предлагаем посмотреть, как прошел Татьянин деньги лабуги, подробнее в нашем сюжете от наших коллег. На площади Ленина состоялся праздник российского студенчества. Традиционно Татьянин день собрал самых активных представителей учебных заведений Елабуги. Горячая медовуха и вкусные блины, интерактивные площадки и добрые пожелания руководителей района и вузов придали празднику особую атмосферу. Поздравляю с замечательным праздником. Ребята, пронесите через все студенческие годы возможность совершать поступки, проявите настойчивость, становитесь лучшими каждый день. И почаще смотрите в небо, там звезды, а это значит к счастью. С праздником вас! Почетные гости вновь смогли окунуться в студенчество. Издали экзамены по логике, танцам и литературе. А для студентов были организованы концертная программа и интересные конкурсы. Одним из самых приятных моментов стало награждение лучших студентов учебных заведений города. Этот день для студенчества, это, конечно, незабываемый праздник, потому что студенческие годы, это годы молодости, это годы задора, в общем-то. И поэтому я очень рад, что... Участвую вот, э, в этом празднике. Ребятам, которые сейчас на экзамене, желаю хорошей сдачи, отличной сдачи. Тем, кто уже сдал э, хорошо отдохнуть, классных каникул, веселых каникул и всего самого классного. Сделал студента! Я всех студентов колледжа, университетов поздравляю с нашим праздником, желаю, чтобы все зачеты и экзамены сдавались только на хорошо и отлично, чтобы всегда у них было хорошее настроение и чтобы, конечно, были все здоровы и счастливы. Диана Григорьева, Денис Ипайлов, Радик Загидулин, Универньюз.